На ваших экранах и на ваших глазах, уважаемые зрители, Сергей Сак там тоже уже в зоне прогрева. Ждем мы их с Федором Воробьевым на перезаезд без прогревов. Сразу боевой заезд. Black топ 32 продолжается. Последняя из запланированных дуэлей. Дальше пойдут бонус-треки в количестве как минимум двух. двух хитов, каждый по два заезда. Три красных, один зеленый. Поехали! Гоча gotcha был лучше в квалификации, хотя тоже результат был не самый блестящий. А во втором проезде его все ноль. Ну Но там был очень странный ноль. Мы еще спросим Гоче, um, gotcha, что там произошло. Ну а пока Гоча gotcha в зоне тачинг с первым номером. Владимир несколько подостал с меньшим углом, но ну, Гочак проигнорировал первую внешнюю клиппинг-зону. А Владимир Чевчан в режиме бэкворда выкатывается за пределы трассы, оставляя своего младшего брата в одиночестве. Вот оно, желтое одиночество Георгия Чевчана, который в этом же режиме а некому больше одиночество то нарушить. Мотор SR20, система смазки с сухим картером... Принципиально другое топливо, е 85 тоже почти чистый спирт. Иной тепловой режим, таким образом, и весьма солидные показатели удалось снять с мотора. Благодаря этому, э, в частности, аж 870 ньютон-метров крутящего момента, что для такой крохи, каково является мотор SR, очень-очень много. В Гочи там андерстир был. Нет, э, если был, то очень кратковременный, показалось, к счастью. Да, дистанция великовата, но едва ли гоче это нарочно. Нет, я так не думаю. Владимир Чевчан вроде бы без происшествия миновал э, внутренний клиппинг-поинт. И сейчас финиширует, ну, уже так, поближе друг к другу. Следующая пара участников единогласно в пользу Гочи. Георгий Чевчан, Форвард, авто, город Красноярск. Илья Федоров, аймол, рейсинг Раша, Город Владивосток. Оба пилота представляют Российскую Федерацию. Илья Федоров квалифицировался лучше. И в роли лидера начинает эту дуэль. У обоих автомобилей ниссановские моторы, очень-очень разные конфигурации, но сейчас это не важно, сейчас важно, что по пятам за своим лидером следует Гоча. Чуть-чуть раньше попытался он переложиться, дождался пока этот маневр начнет исполнять Илья Федоров и снова борт-оборт. Два автомобиля приближаются к внутреннему клиппинг-поинту. Чуть раньше за узел дам траекторию Илья Федоров и распрямляется, пусть и ненадолго автомобиль по тринадцатым номерам. Добровольно применяли подобные системы, некоторые жалуются, что ограничивают перемещение головы, учитывая, что смотреть нужно всё время в бок. Но правило есть правило, и, как задалось, не так уж и неудобно ехать с этой системой. Очень резкая постановка у Ильи Федорова, и я даже подумал, что может потерять контроль над автомобилем, образулась похоже, правая передняя. У пилота IMO Racing Краша. вот это да, ну как же так? И уже фактически Байран исполняет э, Георгий Чевчан, пилот форвард-авто. А Илья Федоров закончил э, этот проезд за пределами трассы. Разумеется, Гоча выходит в следующий раунд. Ну а это участники заключительной четвертой дуэли раунда ТОП-8. Так, тронулся с места Антон Сваринский. Он имел право это сделать, даже если не было зеленого сигнала. Вот почему Гоча не поехал. Непонятно. Так, еще раз вернули автомобили на линию старта. Я надеюсь, что без страйков обошлось. Вот теперь зеленый. Чуть раньше тронулся с места Антон Сваринский из Дрифтим И Георгий Чевчан уже на фуридаше. Угадал на сей раз этот момент Антон Сваринский. В отличие от Дайга, был готов к тому, как именно произойдет этот элемент в исполнении Гочи. И устремляется вдогонку за желтой Сильвия 15. Пилот Викодрифтим. Где он? Вот он выныривает из дыма уже на весьма существенной дистанции. Второй проезд этого хита. Сваринский в роли лидера. Ну, Гоча теперь может реализовать свое превосходство в темпе. Главное не перереализовать. Поехали. Тачинг позади. Коррекция у Сваринского. Это серьезная ошибка. Не доезжает Супра до первой внешней клиппинг-зоны. Что будет? Что будет у внутреннего клипа? Да, все неплохо. Но не без коррекции. Опять-таки, со стороны лидера этого заезда, Гоча здесь. Не доехал после перекладки до внешней клиппинг зоны на своего соперника в предстартовой зоне. Ну а трое арбитров на сей раз единодушно отдают победу Георгию Чевчану. Ну а мы готовимся рукоплескать парному дрифту в исполнении Дамира Идиатулина из команды Fresh Auto и Георгия Чевчана из Forward Auto. Да, серьезно, кстати, подранил своего соперника Кристопс. На скотче там держится. Uh, задний левый фонарь. Ну, на скотче полмашины можно собрать, как известно. В дрифте особенно. Uh, армированный тейп. Uh, поехали. Дамир впереди. Естественно, был он выше в квалификации. Гоча очень здорово синхронно поставился. Уж не знаю, сколько десятков или сотен раз друг друга объехали эти пилоты. Гоча промахивается. Мимо траектории. Уезжает слишком широко. Отпускает из этого Дамира. На несколько большее расстояние, чем сам, наверное, планировал. Еще одна перекладка, внешняя клиппинг-зона. Удалось подъехать ближе Георгий Чевчан. Гоча на линии старта. Готовится уйти в бой лидером этого второго проезда. Второго полуфинала первого этапа РДС Гран-при 2019 года. Дамир смог поставиться в ритме лидера. Меньше чуть-чуть угла Альтезе. Что там с траекторией, разберемся на повторе. Пока критический момент. И едва не касается там Сильвии соперника Дамир и И вылетает за пределы трассы. Перед самым второй финалист первого этапа РДС Гран-при. Георгий Чевчан, команда Forward After. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю вам, что во время боевых заездов финала нет у нас ни комментария, ни музыкального сопровождения, только двигатели, только то, что делают пилоты, и только ваша реакция на это, ваши эмоции. Кричите, свистите, хлопайте, поддерживайте наших пилотов. Поехали! Светофор. Три красных, один зеленый. Поехали! 32 великолепных пилота начинали борьбу за победу на первом этапе, а победил действующий чемпион российской дрифт-серии Георгий Чевчан, город Красноярск! Мало, мало, мало, надо больше хлопать, больше, больше, больше. Давайте, давайте, давайте, давайте. давайте. Дамир Идиатуллин, Алексей Головня, Георгий Чевчан! <звы> Это мирная фаза, церемония награждения. И сейчас, конечно же, разбавим этот майский воздух игристым.